Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Доброго времени суток, наши уважаемые интернет-радиослушатели! Радиостанция Сангейс приветствует вас сегодня в нашем неизменном прямом эфире в передаче терра Инкогнита, которую ведет ваш, ведет ваш покорный слуга Владимир Гершанов. А также наш сегодняшний замечательный гость, точнее гости, две очаровательные девушки. Одну из них зовут Ангелина, она у нас является специалистом в области рноологии и терологии. А вторая девушка — это Известная российская телеведущая и просто хороший человек Виктория Гончарова, которая у нас да, файт, да, в качестве испытуемого. Здравствуйте, Ангела! Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, здравствуйте очень приятно! Привет! Вов. Да, рада слышать вся неделю! Да. Итак, у нас сегодня очень интересная передача. Мы сегодня будем, как всегда, разговаривать о рунах. Мы будем разговаривать о картах Таро, о их свойствах и конкретно, как они работают. То есть нет ничего лучше, чем конкретная практика, что мы сегодня в очередной раз с Ангелой и докажем. Правильно? Конечно. Пару слов Конечно. об Ангеле. Это человек, который владеет магией скандинавской, человек, который понимает достаточно в рунах и в картах Таро, для того, чтобы рассказать о человеке, наверное, почти все. Итак, Ангела, еще раз, расскажите в двух словах буквально о себе, потому как лучше, чем вы сами, вас, ну, конечно, никто не представит. Конечно, Владимир, ну, я, значит, занимаюсь 7 лет рунической магии. В принципе, как таковой магии Таро, раскладами, диагностикой людей, ритуальные магии, соответственно, это руны, скандинавские, скандинавские футарки, да, всевозможные, это старшие и исландские футарки, а также глифической магии. Вот, это глифы, это работа с графемами, все, что связано с графической и начертательной магией. Вот. ну, а также, естественно, различные сюда же входящие ритуальные действия, как-то чистки. Гармонизация отношений, э, ритуалы и обряды на успех, на процветание, на удачу и так далее. То есть это бесконечно перечислять все виды работ. Да, Подведем итог. Ангела у нас практик, она владеет картами Таро профессионально, она владеет рунами профессионально, и она помогает людям э, узнавать <с? о себе что-то новое, или э, постигать путь, или открывать будущее. Я прав. прав? Да, открывать каналы также жизненные и пути дороги, да. А что Виктория, пару можете... слов о вас, пожалуйста. Ну, во-первых, я мало чего поняла из Ангелиных слов. Хорошо, что вы перевели, спасибо вам за это. Потому что я немного далека от этого, зато я близка к телевидению, непосредственно к российскому, к нашему, к музыке замечательной, также к нашей отечественной. Потому что я работаю на музыкальном телеканале. Найс. Да, я журналист. И, ну, вот, собственно, пару слов я и о себе и сказала. То есть, Виктория, мы с вами коллеги, как я понимаю. Да, да, мы коллеги. Мы вот. Ну что ж, замечательно, Виктория. И сегодня мы вас узнаем побольше, поближе. Под микроскоп вас сегодня я поставим. Я тоже поближе узнаю. Да. И, немножко, и немножко вас рассмотрим, если вы не против. Я не против. Я а, стою пожалуйста. перед камерой несколько часов в сутки каждый день, поэтому рассматривать меня это Ну, надеюсь, в вашей студии Софит не очень горячие. Да, ну просто я сам несколько лет работал на телевидении, но, но на старом телевидении, поэтому я, я знаю, как как оно бывает вообще. Сегодня другая студия, нежели как, как было раньше, поэтому, собственно говоря, я так шучу, шучу да. <laughs> то есть у вас сегодня э, к к в лучшем случае как бы да э, кейфор э, э, и зеленый фон, то есть все, а раньше это были пленочные камеры, большие софиты, и так все, а, все по-другому. Был дух. Окей. Okay. Итак, Виктория, задавайте, пожалуйста, свой вопрос Ангеле, и она сейчас возьмет инструмент, с помощью которого ответит вам на любые вопросы, потому как отвечает не сама Ангела, а отвечают боги, которые... Ну, подожди, боги это на рунах. А, а, сегодня... а я не знаю, какой инструмент. Смотри, какой инструмент возьмешь. Сегодня, да, сегодня Поговорив немножечко предварительно с Викторией, я поняла, что это все-таки будут Таро, потому что тут много деталей. Придется уточнять руны. Я же уже говорила, это более философский расклад. Мы делали в прошлый раз моей клиентки, не знаю, правда, эфир выйдет, не выйдет. Это в принципе уже не важно, главное, что клиентка осталась довольна. Ну что сегодня мы, наверное, мы можем, в принципе, совместить и то, и то. Мне это вполне привычно. Итак, ангела мы берем э, сейчас да, карту Таро, да, да, и начинаем нашу волшебную магическую работу. Итак, Виктория, сконцентрируйтесь, пожалуйста, на вопросе и задайте его как мысленно, так и э, физически. Ангеле, о чем бы вы хотели узнать? Вот подумайте, сконцентрируйтесь на вопросе и начали. Он у меня такой, немножко с предисловием. Так как я работаю в специфической сфере, в сфере шоу-бизнеса, а, люди там разные <с». <с <с знаю я не понаслышке о том что кто-то очень активно распускает так называемые слухи которые э, действительно вредят моей работе вот и если можно посмотреть кто это хотя бы как-то одним глазком хоть с каким-то намеком посмотрите пожалуйста а дальше я буду действовать уже лично вот такой прямой вопрос от вики этими словами кто же мешает да, кто же делает э, вред, приносит? То есть. Первый вопрос я уточнила. В принципе, есть такая ситуация? Распускает ли вообще? Да, есть. Мак, ну. какой-то игрок манипулятор, и этот игрок явно мужчина, судя по карте. Так, то есть э, это ну, некий опытный товарищ, который которому интересно тебя возможно сейчас дальше посмотрим Ангел, а вы карты сразу показываете потому что некоторые что его интересно да если да. сдвинуть себя с места потому что это деньги угу. а какой то мальчик какой то конкурент возможно твой партнер именно по телевидению в плане другие, так... другие пар программы да потому что тут заинтересованность я спросила мотив его это деньги то, что тебя брать, и он надеется за счет этого больше зарабатывать, может быть, больше получать. Как это так. Точно, Какая жалость. У меня ну да, ведь видишь, вот, да, опять хотят склепать какое-то дело, восьмерка Пентакли, что-то выдумать, что-то так. Ну, если целенаправленно делается, чтобы, знаешь, чтобы... Навредить. Возможно, сменилось что-то, да. Как-то так. Мне кажется, вот оттуда все идет. Виктория, а где вы работаете? Какой телеканал, какая программа? Russian Music Box. А, еще раз, я прошу прощения. Russian Music Box. А на каком телеканале это выходит? Передача? Это, это, это, это, это на канала, Music Box. А, извините, я просто... Российская музыкальная шкатулка, если в переводе, да. Я понял. То есть это такой целый канал, да? Да, да. да. да. Это кабельный канал, он выходит в сети. но на... ну, ну, это, это группа телеканалов Music Box. Там есть три канала. Вот я работаю на одном из них, который Russian Music Box. То есть непосредственно российская музыка. Это вас где можно смотреть? Это, если, это по телевизору или в интернете, или как? Есть и по телевизору, есть и в интернете, как хотите. Как вам угодно. Ага, понятно. Хорошо. А, о чем у вас передача? Так, в двух словах. О музыке. Есть новости, есть прямые эфиры, есть записи. То есть, на самом деле... А вы корреспондент или ведущая? <сёк> я и корреспондент, и ведущая. Ого. <сёк> <сёк> то есть, blir, <сёк> все, все сразу. Все сразу. А <сёк> что там, что ну, там. ну, да. Понятно. Хорошо, у вас есть какой-то еще, Виктория, вопрос к Ангели? Да, конечно. Раз ты сказала, что там что-то хотят мне сдвинуть, да, сместить, убрать, условно говоря, в принципе, тогда такой вопрос. Когда? Сейчас я попробую сформулировать наиболее. Вы поточню. сначала мысленно, понимаете, задайте вопрос картам, а потом задайте вопрос Ангелине, и тогда они уже синхронизируются, и карта вам скажут наиболее точно. Ага, то есть вот эта вот минутка, секундочка молчания. Давайте, давайте, А я пока скажу нашим уважаемым радиослушателям о том, что на нашей волне Сангейтс Радио сейчас происходит очень интересная передача, в которой выступает э, Англия. Ангела, Ангела Грант, Грант? Да, я попро... Ангела Грант. Ронолог, рунолог и таролог, человек-маг, человек, который разбирается в скандинавских богах и знает хорошо мифологию, видимо, Скандинавии тоже, да? которая, кстати, совсем ей не помогает в картах, потому как когда она берет в руки карты, она занимается непосредственно магией. И к мифологии эта магия не имеет ни малейшего отношения. Скандинавская точно. <связывая> <связывая> я, я задала, я задала, я готова. <связывая> и сейчас я объявлю телефон прямого эфира 847-226-9956. Для наших уважаемых радиослушателей звоните нам, пожалуйста, в абсолютно прямом эфире. Можете задать любой интересующий вас вопрос нашей замечательной, ясновидящей, пророчицы, гадалки и т.д. и т.п. Итак, а теперь ваш вопрос, Виктория, задавайте. Ангела, так. когда реализуется проект по работе мой, ну о котором знают карты, о котором догадываемся только мы с тобой вдвоем, да, то есть мы не будем его озвучивать, чтобы не сглазить флер этого проекта. То есть ты загадала весьма конкретно, да, ты для меня скажи. Так, когда он реализуется, в течение каких сроков? Да знаешь, от пяти месяцев тут несколько растянутых А мы карты показываем? Пятерка, показываем, пятерка, что у нас пятерка, там. пентакли тут вышла и ты знаешь, сейчас сейчас дополнительные еще две. Тяжело, Вик, может быть это не то, ну может быть в конце поможет какой-то молодой мужчина. Паш, да, совсем обратись к коллеге, обратись к нему, но одно будет тяжело, то есть это это пять десять месяцев, то есть пять идет как по, по времени от, от 5, но тут еще женщина очень удрученно стоит. И также э, на следующей карте это десятка жезлов мужчина, которые вот так просит помощи, ну это вот от года, то есть тебе нужно искать поддержку, чтобы реализовать. Вот, понимаешь, тут mm -hmm. очень тяжко все сложно, это связано с какой-то про программой, так понимаю, да? с чем-то, ну что ты сделать да. сама. I, um... А, да, да. а давай, теперь давай. представьте себе, у меня заработало видео, Виктория, я вас вижу. Соответственно, да, соответственно, все наши уважаемые радиослушатели вас видят тоже. То есть оно все-таки насосало это видео, и теперь мы имеем картинку. Слава Богу, да, слава Одину, да. И как говорят наши арабские корреспонденты, коллеги, иншалла. Итак, какие-то еще вопросы? То есть долго, да? Мы этот вопрос мы закрыли, правильно? Ну давай, ты, если есть уточняющие вопросы, спрашивай. Что, как? А есть, может быть, покажет он сферу, которая мне тогда будет давай. Знаю, ближе, близко. Может быть. Так, близкая сфера именно в области телевидения, но да. какого жанра, да, ты имеешь в виду? Да. Сейчас смотрим в камеру, вы же все-таки в кадре. Мы сейчас это потом выложим в YouTube, десятки тысяч людей это все будут смотреть. Вы понимаете? А у нас, а нас радиоамериканское, нас смотрят. У нас тут только более двух миллионов одних русскоязычных в одном Чикаго. Так что смотрим в камеру и улыбаемся. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем, да. Итак, Ангела, вы получили вопрос. Я имею в виду Всё, ты говори, работает. говори, говори. Что ты имеешь в виду, Виктор? Я имею в виду, смотри, я могу назвать, это может быть общественно-политическое направление, это может быть э, та же самая культура, да, там uh -huh. старое, музыка и театры и все прочее, кино. И пусть это будет отдельным И теперь сам вопрос, и теперь <связать> да. вопрос надо сказать. На, на, три, на три вопроса, я, она уже задала вопрос. Она, я уже... Да, ты поняла. Да? Первая. Второе. Третье. Так. А ты знаешь, Вика, тут все, что ты хочешь. То есть получается, первая, да, ты будешь ездить по миру, освещать этот мир, если тебе это нравится. Тут идет глашатый суд. То есть ты как... Глашатой над миром, то есть ты освещаешь события. Второе у тебя это полюбовно, тебе это приятно, удобно, ты привыкла. Ну, это любовники карты, это то, что ты уже срослась с этим, по сути. А третье тебе тоже интересно, то есть у тебя вполне может получиться, но опять же тут... Слушай, тебе нужен партнер. Уже второй раз выходит. У тебя есть какой-то парень, партнер либо молодой человек, который вот, движок такой же, оператор, возможно, вот что-то такое. Потому что, смотри, на двух картах тут любовники, а тут двойка кубков. Опять тебе нужно это делать с каким-то мальчиком, с каким-то продюсером, если это будет своя программа, с каким-то режиссером, да? Который... Так, давай же тогда зададим встречный вопрос. Кто ты? <смех> да, ну то есть может быть он есть уже в моем окружении, есть и в моем окружении человек, который может быть. Ой-ой-ой, Очень... ты уже задаешь вопрос, у меня карта сама падает. Это двойка, двойка жезлов, это тоже молодой человек, который тоже задумывается о мире, о проектах и вот куда я показываю. То есть, ты понимаешь, да? Скорее всего, да, присмотрись. Кто-то за... да, есть, есть. есть. Он, он очень умный, то есть. У него, вот он, если да, если этот человек это потом посмотрит, мне будет гораздо легче, нам будет с ним гораздо легче реализовать это, если он выйдет ко мне на связь. Конечно. Ну, Я что думаю, что? это очень универсальный эфир, то есть мы, мы делаем свое дело, что? ты делаешь свое дело, мы делаем. Каждый свое дело. Мы еще помогаем устраивать карьеры тут правильно, в общем все. И вообще боремся за мир во всем мире, потому как передача-то у нас получается американская, российская то есть то, что мы сейчас делаем, налаживаем международные связи. Опялись. Да, однозначно. И мы передаем привет огромной вот нашей радиостанции Сангетс, единственной радиостанции в мире, которая вещает без рекламы и без политики. На чем мы выживаем, мы только одни знаем. Вот, 24 часа, 7 дней в неделю мы вещаем. Только а, интересные всевозможные вещи про Лхасу, про Тибет, про Индию, про НЛО, про магов. То есть все самое интересное. Это такое, так сказать, РЕН-ТВ -э радио, если так можно сказать. Вот, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки мы постоянно вещаем на сангельсрадио.com, слушают нас очень много людей, потому как у нас нет ни рекламных пауз, ни политики, говорю еще раз, поэтому, да, вас увидят теперь все. Все интересующиеся данной темы. потому что если да. вы берете там какие-то вещи, типа радиостанция или телевидение, информация о потустороннем, тут же выскочим мы. Итак, уважаемые друзья, хочу еще раз напомнить, что на волнах радиостанции «Сангейтс» у нас сегодня происходит передача «Терра Инкогнита и и же с ней Ангела Грант, эм, маг, рунолог, таролог и просто хороший человек, а также Виктория Гончарова, э, коллега по шоу-бизнесу из э, стольного города Москва. Правильно? Вот. Отлично. А есть еще какие-то вопросы у вас, Виктория, к нашему замечательному рунологу и тарологу? Раз такая возможность. Давайте случай хочу, да? Да. Перейдем с темы работы на тему животрепещущую, на тему личной жизни. Так. Можно это сделать? Можно. Можем сделать. Ну такой вот Фанальный вопрос, Ангела, скажи, пожалуйста, ну когда же уже в мою жизнь придет тот самый, наконец-то, и останется в ней до конца? С белыми конями или просто? Да можно же без, честно говоря. Я вам даже скажу, без коней, но лучше. Знаете, я вам короткий анекдот расскажу, он вполне эфирный себе. Девушка звонит в скорую помощь и говорит, здравствуйте, моему мужу нужна срочная медицинская помощь, будьте любезны, приезжайте, пожалуйста, дает адрес. Врач говорит, да-да, конечно, сейчас едем в диспетчер, а какие симптомы? И да, говорит, по квартире скачут белые кони, а он их не видит. Вот. Так что, лучше без коней все-таки. Итак, Ангел, что говорят карты? Они сейчас что-то говорят? Ну карты, ну, карты говорят, что барышня наша уже давно готова, то есть там, как императрица вальяжно ждет своего принца, как королева кубков готова любить. А да? созрела, да? Девушка созрела. А, ну, я сейчас сразу скажу, мы предварительно минут за 15 звонили с Викторией, у меня выпадала, я не стала повторять этот же вопрос по срокам, у меня выпадала карта семерка, Жезлов, это в течение 7 месяцев. Да, сейчас выпадает Маг. Ну, то есть 7 месяцев в год примерно человек придет, то есть по срокам. Да? То есть ну, Виктория, и, активно и ждем человека. То есть скажем так, активно ждем и делаем, усиливаем. Никак... Маша улыбаемся. Усиливаем вибрации, загадываем и не паримся. То есть загадываем то, что ты хочешь, и оно придет. Но настолько, насколько придет, кто это будет, в принципе, можем посмотреть, но смотри сама, чтобы потом слишком не верить эти прогнозы, потому что реальность, она, ты за понимаешь, на полгода, на год, да, но ты сама можешь менять реальность, то есть у тебя может быть несколько кавалеров ты можешь выбрать из одного, у тебя может быть там какой-то один, бат ты влюбишься, или вот ты понимаешь, ты сама тут формулируешь дальше, то есть я пока человек не... Не встретился я не могу сказать выйдешь ты за него замуж или не выйдешь за него. давайте пожалуйста задавайте свой вопрос ангелем если он у вас готов и сформирован так сначала а я, я послушал вас у меня вопрос, собственно, похожий. Стоит ли, не то чтобы стоит, а что нужно делать, чтобы ускорить процесс, который там от пяти месяцев до года или еще больше? Или же не нужно его трогать, и оно само придет? У меня такой в плане личного? В плане, нет, в, в плане проекта. В плане проекта. Вообще, чем заниматься-то этим? Ну, смотри, тут, э, если даже ты его напишешь, тут будут рассматривать продюсеры, в данном случае, тут олицетворение их, или людей это король мечей, знаешь, как под микроскопом, оно не оно, затягивание, то есть это вот такая долгая позиция. Ак аккуратнее, ну, аккуратнее каких-то, опасайся, не некорректных некрасивых хитрых действий со стороны угу. этих самых, возможно, людей сейчас, подожди, со стороны кого, дурак, так, дурак. Кстати, да, может из прошлого кто? -то... Там шут вылез? Да, то есть, возможно, это человек, который может ее случайно ненаруком подставить из прошлого. То есть, опасайся, может быть, ищи действительно нормальных партнеров, покровителей покровителей партнеров, которые не побегут делать подлости за глаза, то есть, не побегут там продюсеров без себя что-то предлагать. Да? То есть, тут знаешь, как совет, скорее, сходя из этим картам, регистрируй все это по-хорошему, чтобы собственно авторство было врало. Понимаешь, да? Врало. Потому что в дальнейшем, если не будет, или соавторство, то есть уже что проект никуда не пойдет, если, допустим, ты расходишься со своим другом или партнером, с которого вы его делаете. Хорошо. А если с другой вообще стороны, если пойти на... Короче, давайте так. Когда произойдет смена канала? Вот и вообще нужна ли она? Собственно, смена канала? Да. А смена. куда вы хотите? А ну какой, Тел... а Тел... какой канал? Виктория хочет? Телеканал. Я на Москву 24. А почему? Например? Очень нравится. Нравится подача, нравится Окей. контент, нравится как они работают и какое-то время я внутри всего этого всего этого варилась даже работала, но ну, просто не, не тем, кем хотела. Okay. Я, я продисциплинировала, а вообще работать в кадре хочу писать. Ангела, вот. что говорят карты? Ну, знаешь, Виктория, сейчас вроде ты стремишься, да, по колеснице, и на всех порах, ну, как будто вот закрыто, да, и mm -hmm. если будут какие-то предложения, то незначительные, Пашку, побольше обещания, разговоры, и пока нет, mm -hmm. то есть пока нет, что-то другое, возможно, это просто у тебя флер, вот что такое внешнее понравилось, а что там внутри, ой, спрошу... По деньгам, кстати, там специалистам твоего уровня платят, ну так себе, совсем вот умеренно, умеренно. То есть я не думаю, что это прям твое... Как мне кажется, так То есть это не, не, не тот канал, на, которых, там, на котором делать за облачную карьеру. И ты знаешь, мне вот сейчас, секунду. Вика, ищем себя, то есть иными словами ищем себя. Да, мне даже себя. вот сейчас уточнил для себя вопрос, вот даже mm -hmm. вот э, твой Russian Music Box или аналогичный музыкальный канал тебе принесет больше, mm -hmm. вот судя по, чем вот, вот Russian Music Box. Вот что Russian Music Box в плане популярности, в плане медийности, известности, то есть они, ну не Russian Music Box, а Москва, -дов... то есть они вот как-то в своей нише, их мало кто, в принципе, мне кажется, даже музыка, музыкальные каналы смотрит больше. Ну что ж. Попробуй, может быть, Life News как вариант. Ты знаешь, там. Ну я еще туда попробуй попасть для начала в этот Life News. Ну, так, у это... нее внешность есть, у нее все, у нее медийность есть, и интересная подача материала. Анделочка, там не внешность нужна, там и не подача материала. Там другие подачи важны. Я немножко сталкивался. Что ты? Там очень специфически работает журналист. Я ничего не хочу говорить. Нет, там есть отдельные программы, отдельные рубрики, и та же самая культура. А почему за кадр? Почему на сюжеты? Может быть сразу в кадр? Нет. Там все так просто. Итак, уважаемые друзья, вынужден напомнить, что наше время передачи подходит неумолимо, подходит к своему логическому завершению. Да. Радиостанция «Сангейс» благодарит вас, девушки, за то, что вы сегодня были с нами и радовали нашего чикагского, да и, собственно говоря, не только чикагского радиослушателя, а радиослушателя по всему миру. И мы вещаем в просторах интернета, и нас можно будет слушать, и уже можно слушать конкретно сегодня на YouTube, и да и везде, в общем-то. Вот. Ну, а в прямом эфире, конечно же, нас слушали именно те люди, которые подсоединились сегодня к нашему неизменно прямому эфиру. Итак, с нами была сегодня Ангела Грант, рунолог, таролог и маг. Спасибо вам, Ангела, огромное. Также у нас сегодня была Виктория Гончарова, телеведущая и человек, который крутится в московском шоу-бизнесе, работает в нем и пытается себя найти на этой нелегкости здесь. Что ж, пожелаем ей удачи. Ангела, огромное спасибо, Виктория огромное спасибо. С вами да. была передача Тера инкогнита радиостанция Сангейтс. Я ваш покорный слуга Владимир Киршанов. До новых встреч. До свидания. До свидания.